Друзья, с вами Юрий Павлов. Сегодня мы поговорим о ошибках в командной работе при участии на аукционах по банкротству, а ошибки именно связаны с поиском объектов. Смотрите, когда вы начинаете искать объекты, с чего мы начинаем этот путь? Первое, нам нужно найти много объектов в принципе. Почему? Вначале у нас нет клиентов. То есть потенциально они есть, но задачи конкретных нет. То есть Мы не знаем, что потенциальным клиентам нужно. Поэтому нам нужно максимально охватить рынок, то есть, чтобы точно зацепить хоть кого-то из возможных клиентов. Но это первая задача. После того, как клиенты найдены, как вы начали по ним уже работать, по их характеристикам, лишние объекты мы не ищем. Мы строго действуем по техническому заданию. То есть то, что клиенту нужно, то и ищем. Никаких ответвлений. Хорошо, мы сузили поиск, теперь мы работаем только под клиента. Следующая ошибка, даже когда мы работаем под клиента, не нужно детально проверять каждый объект. Некоторые могут сказать, ну а если клиент скажет, что мне нравится этот объект, а он окажется с обременением или еще что-то там будет с ним не совсем корректное. Да, есть отдельный этап проверки объектов, это будет позже. Но смысла проверять все объекты его нету. Во-первых, замедлит работу поиска, во-вторых, соответственно, ну это действительно не нужно делать раньше времени. Часть объектов, которые вы показали клиенту, могут в принципе не подойти, значит, работа была произведена зря. Поэтому только ищем по параметрам клиента и проверяем уже в конце. Никогда не останавливаемся в поиске объектов. То есть здесь идея какая: пока мы для клиента не выиграли торги, не подписан договор, договор победы мы в любом случае ищем объекты, то есть если вдруг торги по какой-либо причине не будут выиграны, чтобы у нас всегда были готовы актуальные торги поучаствовать еще раз. Но это, наверное, основные моменты. Ищем без остановки. Ладно, друзья, теперь ставим лайк, подписываемся на наш канал и переходим к следующему видео.